нося за собой наши годы, сеткой морщин отмечая свой бешеный бег, жизнь переменчива, словно капризная мода, только душа молодой остается навек Жизнь переменчива, словно капризная мода, Только душа молодой остается навек. Юбилей к нам однажды приходит, Юбилей память прожитых дней. наводит юбилей это дети и дети детей близкие люди как редко мы вместе бываем вечным забот все время торопимся жить, Но в юбилей друг друга всегда поздравляет. Старая дружба ее никогда не забыть. Но в юбилей друг друга всегда поздравляет. Нам уже никогда не забыть. Юбилей к нам однажды приходит, Юбилей память прожитых дней. Юбилей на раздумья наводит, Юбилей — это дети и дети. Юбилей к нам однажды приходи, юбилей память прожитых дней, юбилей на раздумье на И.